новый отель космос теперь уже окончательно блин космос у нас продаются номера вот такие вот дела. Бассейн, дорогие друзья, видите, да? Причем весьма таки хорошего, большого размера. Неплохо смотрится, стильно, интересно. И наверху у нас планируется еще эксплуатированная кровля. Высоченные потолки, система фан кулер и большой балкон. Огромное панорамное окно. Он будет битком. Отель маленький, ЖД большой. Россия огромная. Привет, дорогущие мои уважаемые телезрители. Я сейчас вам покажу пушку. Пушка. В чем заключается эта пушка-мармушка? Я вам покажу комплекс под названием Отель Космос. Новый отель Космос. Теперь уже окончательно, блин, Космос. То он был вначале. начале они согласовывали. В общем, я сейчас вам покажу отель, в котором продаются номера. Раньше пытались согласовать его под брендом Windom, потом Мазимут. Короче, ни хрена у них ничего не получилось. В итоге они слава яйцам подписались Космос. И вот теперь мы... С вами идем смотреть в Адлере отель Космос. Но прежде чем я вам покажу этот Космос, открываю я окна и показываю. Это центр Адлера. А если быть конкретнее, дорогие мои, это у нас ну, реально, как есть на самом деле-то, а. Это у нас железнодорожный вокзал Адлера. И давайте засечем, сколько нам от РЖД, вот они в буковке РЖД, и от РЖД пройти до отеля Космос. Бренд Космос, это российский ательер. Ну, реально, в реале, правда, дорогие мои. Вот смотрите, вот мы топа-топа-топа-топа-топаем, и что мы видим? Космос, дорогие мои, вот он, вот он, серо-бурмалиновый, вот он наш ЖД-вокзал, это наш космос. И сейчас я в него зайду, дорогие мои, сейчас мы будем смотреть, что он из себя представляет. Этот отель крутой, замечательный и самое главное, недорогой. Готово! Поехали! Мои уважаемые телезрители, я в Адлере. Прям буквально вот за этими строениями у нас 150 метров сразу же наше Черное море. Это железнодорожный вокзал Адлера, а это наш Космос. Encore by hotel Adler Cosmos. Так называется. Это реально космос. Кто знает, что такое непосредственно вот это слово, которое я все время повторяю: да, космос, тот меня поймет. В общем, это российский мировой атлер. Как смотрится наше здание? Смотрите, весьма симпатично. Перегородочки у нас тонированное стекло, алюминиевые стеклопакеты, большие балконы и вот наш забор. Ну, естественно, забор будет обновляться. Вот эту вот фигню уберут. Там у нас террасы. Видите, так? Есть террасы? Будут террасы, короче. Еще не сделали. Будут. Первые этажи, это номера с террасами. И вот в этом непосредственно отеле у нас, на самом деле, как есть на самом деле, у нас продаются номера. Вот такие вот дела. Можете купить по беспроцентной рассрочке, если у вас не хватает денежек. Если у вас денежек много, берите в наличку, но со скидкой, с большим дисконтом. В общем, видите, железнодорожный вокзал Адлера. Мы в центре Адлера. Здесь у нас до аэропорта буквально пройтись, как говорится, полтора минуты. И мы в отеле отдыхаем космоса. Дорогие мои, начал я, конечно, сейчас, точнее, не начал, а продолжаю. Немножечко не совсем с того места, но все-таки. Вот видите вот этот забор? Вот это отсюда Именно и вот сюда, вот так, это все территория нашего непосредственно отеля. То есть наш отель, здесь у нас будут располагаться парковочные места, здесь у нас, дорогие друзья, будут располагаться бассейн, лежаки, места отдыха, зоны отдыха. И здесь будет красивый закрытый забор. В общем, все будет сделано как в современном классном отеле. Вот такие вот, мои уважаемые, непосредственно, друзья, инфраструктура нашего комплекса. Видите, здесь у нас будет въезд, если вдруг он кому будет необходим. Здесь рас... раньше располагалось кафе, сейчас это кафе у нас, видите, демонтируют. Ведь это инфраструктура отеля. Кто-то раньше, да, как и я в том числе, может быть, сомневался или думал, что здесь мало инфраструктуры. Но в... если вы обратите внимание, в принципе, ее весьма неплохо и вполне себе достаточно. Своя трансформаторная подстанция. Бассейн, дорогие друзья, видите, да, причем весьма такие. Хорошего, большого размера, видите, да? С, с местами, где помельче, для детей, с углублениями. Глубиною более метр семьдесят. Глубина нашего бассейна. Монолитный, большущий бассейн. Здесь будут лежаки, алкаш-бар, непосредственно бар, коктейльная зона и места позагорать. Вот иду я по территории нашего КОС космоса космоса космостарс хочется сказать или нет видите да сейчас происходит демонтаж и вывоз грунта а и вот сам отель непосредственно начал конечно немножечко не совсем с того места откуда бы надо было бы но давайте с обратной стороны посмотрите вот еще раз дополнительно наш заборчик и сейчас я вам буду показывать внутри Смотрите, дорогие мои, неплохо смотрится, стильно, интересно. И наверху у нас планируется еще эксплуатируемая кровля. Отель действительно зачетный, четкий и, в принципе, недорогой. За эти деньги от э, какого-либо нормального отельера российского или иностранного, да, как продается здесь, вы ничего не купите. А здесь вы покупаете себе готовый бизнес по деньгам просто Бесплатно Сейчас вы поймете, что к чему и почему я это говорю Потому что продается реально, правда и в действительности недорого Смотрим сюда Вот так вот выглядит лицевая сторона непосредственно нашего отеля Этажность, как вы видите, 4 этажа Красота, да? Ну интересно смотрится Теперь я вижу то, что здесь свежий бетон И, как говорится, грех не оставить свой след на лее славы Славы Вячеслава, да, опа, я наступил И не вляпался, застыло Смотрим, ну, в принципе, интересно, неплохо Стильно смотрится наш отельчик Да, он действительно небольшой Такой камерный отельчик, видите, да В действительности небольшой, как я говорю Еще раз повторюсь, всего-то 4 этажа И как бы, ну, вот такой весь из Мрамора и стекла Вот у нас непосредственно заезд, да И тут же вот так вот, оп, машины выезжают Мы реально в центре Адлера Прямо у самого моря, идемте, дорогие мои Поднимаемся. Это у нас будет входная группа. Сейчас мы ее увидим. Сейчас мы посмотрим, что мы здесь увидим. А? Пока нифига ничего толком мы не видим. Но ну, фасад давайте-ка пощупаем. Смотрим, вентилюруемый фасад. О, керамогранит. Такой прочный не отвалился, пока я его тебе дохал. Ну и, в принципе, стеклопакеты, что, алютых. Нормально, в принципе, да, нормальный алюминиевый стеклопакет. Еще раз, вот он, ЖД, это космос. Вот он, ЖД, это космос. Идти 30 секунд нафиг. В центре Адлера, дорогие мои, железнодорожный вокзал. Космос всегда располагается в Адлере. Смотрите, уже уйдет установка лифта. Так, что я тут шлобливыми ручонками чуть нащупаю? Не, пока не работает. Лифт идет, монтаж лифта. И вот у нас здесь... Что, еще один лифт, что ли? Два лифта, да, дорогие друзья? У нас здесь два лифта, получается, на территории нашего отеля. Симпатично? Да, прикольно. Идемте, теперь сейчас найду какой-нибудь интересный номер, покажу вам самые лучшие предложения. Дорогие друзья, это действительно полноценный отель, причем мировой, ну пусть не мировой, российский отель. Полноценный, ключевое слово. В центре Адлер, под управлением отельера российского. Здесь будет у нас ресторан, будет бассейн, будут вот такие вот номера. Смотрите, да? Вот виды у нас в основном, это либо в сторону моря, вот такие у нас балкончики, либо в сторону гор, или вот, как говорится, на ЖД вокзал. Смотрите, какова отделка наружная. Это у нас вот такой вот керамогранит, элементы вентилируемого фасада, стеклянное ограждение, ведь я потрогал, не упало, матовая перегородка. Чтобы, как говорится, у нас не... Опа, не видеть соседа, потому что если мы будем видеть соседа, вы сами понимаете, можно будет увидеть у него, не дай бог что, какие-нибудь страсти, мордости, всякие глупости. Так, стеклопакеты алюминиевые, видим, неплохо так смотрится, и вот такой вот номерок можно приобрести, видите? Прям как есть. Эта площадь у нас 19 квадратных метров 86. Ну, короче, 20 квадратных метров, видите, да? Полноценные санузлы, полноценный номер, где помещается полноценная кровать. Так, следующий номер, дорогие уважаемые мои, тоже весьма такой неплохой. Ну и который будет очень востребован Я думаю, вы это все, все прекрасно понимаете Так, идемте сюда Вот такой вот номер Он мне очень нравится Смотрите, здесь у нас площадь получается У данного непосредственно номера Это 29 квадратных метров 28-82 И вот такой вот номерок можно купить по, Например, по 600 тысяч рублей за квадратный метр Смотрите, да Высоченные потолки, система фан-кулер И большой балкон Огромное панорамное окно Большущий номер. Смотрите, балкончик вообще зачетный, огромный. Здесь в основном в массе будут кантоваться люди, которые ждут, допустим, своего рейса в аэропорт или же ждут своего... Кого вы ждете там, этого самого поезда? Так, идемте, следующий классный номер, который мне тоже очень нравится, 33 квадратных метра, запятая 45, вот мы внутри. Он, ну, в общем, в целом можно купить от 570 тысяч рублей за квадратный метр, и мы все что видим, вот мы зашли у нас справа шкаф, прихожая, слева у нас санузел, вот там уже коммуникация раскладывается, видите, все монтируется, и вот такое вот тело непосредственно самого номера. Не забываем балкончиком Балкончик большой, классный Видим, да? Прикольно получается. И вот такой вот у нас балкон, на котором спокойно у нас все вмещается. Там наша вся инфраструктура, бассейн, непосредственно, как говорится, вот эти все наши развлекательные вещи, бар и так далее. Ну, реально, реально, дорогие друзья. Это очень интересные предложения, это интересный отель. Кто не верит, зря. давайте идем, я вам покажу а, люксы такие кайфовые, большой площадью, от которых я сам балдею. Вот они. Это 45 квадратных метров с копеечкой. Это можно купить, это удовольствие от 400... Ой, стоп, от 580 Это полноценный однокомнатный номер Тоже самое, большие полноценные У нас здесь балкончики Вот видите, да, это удовольствие и оно вот с таким вот хорошим парком видно море. Если этажиком выше взять, будет у нас полностью видно море. И вот, как-то все весьма неплохо. Это у нас парковая зона, зеленая зона, наверное, сюда даже лучше. Сюда даже лучше, чем туда. Видите, да? Система фанкул, санузлы у нас уже здесь большие. В этих непосредственно люксах, видите, большие санузлы, водопроводы, канализация. И вот такие вот большие комнаты. Отсюда выхода у нас на балкон с этой комнаты нет, ну и не надо. В принципе, там у нас есть выход на балкон, этого, в принципе, и достаточно. Более чем идеальный однокомнатный номер Ну, как правило, вы поняли, да, то, что здесь у нас Стандартные номера Это такие вот небольшие, да В виде, давайте посерединочку куда-нибудь пройду Вот сюда, и сейчас буду вещать дальше я Вот, смотрите, вот такой вот номерок вот они стандарты, небольшие, самые маленькие, тот же самый балкончик у нас, это, грубо говоря, там в районе 18-19 квадратных метров, и данное удовольствие у нас можно купить по бесплатным, по меркам Сочи, деньгам. Это от 11 миллионов рублей можно рассматривать вот такие вариантики, либо туда, либо сюда, Ну правда, они будут и та же этажиком пониже, чем выше, тем дороже. Нормальные номера, нормальные, полноценные, полноценные, ательер здесь берет управление, все, взял, подписал, уже все подписано, Космос здесь, все, все, как говорится, зуб даю. Кого интересует информация по поводу того, что непосредственно сюда зашел российский ательер, Космос. Российский мировой, да? А, просто позвоните по номеру 8918-880-0747. Звать меня Дима Дима ЮДВ, ЮДОКОД Дмитрий Владимирович. Я вам всю информацию отправлю. Оперативно. Спускаемся, смотрите. Спускаемся еще раз на территорию. Здесь у нас будет ресепшен, вход. Такой, знаете, вот все как положено. Все как в лучших домах Лондона. Вы знаете, да, будет и даже круче. Очень будет здорово. И у нас здесь подписан договор с Космос Хотел Групп, ведущий ательер. Реально, дорогие друзья. И вы будете еще завидовать тем, кто отдыхает здесь в этом отеле это как говорится вопрос времени дело техники будет очень здорово будет очень интересно будете завидовать реально правда если не купите и вот чтобы хотелось еще вам сказать дорогие друзья хотелось бы вам сказать то что здесь у нас будет ресторан детская комната бассейн лобби бар алкаш бар система все как положено как в, во всех отелях вот, все то что там есть все здесь есть все это уже будет и конечно же кратчайшие сроки сдачи сдача а срок сдачи у нас это второй квартал 23 -го года уже на. Ваш отель начинает работать запускается и приносить вам пассивный доход деньги вам вы сможете зарабатывать с этого непосредственно отеля непосредственно деньги которые вам позволят жить красиво на пассивный доход от сдачи вашего номера в подчеркиваю в отеле космос в адлере прям у железнодорожного вокзала у -у -у -у. вот такие вот дела, дорогие друзья мой номер знаете, пишите, звоните ну и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк, здесь действительно интересные варианты, интересные предложения, большая огромная беспроцентная рассрочка и Выгодные варианты, которые а, окупаемость непосредственно номера вот самого дешевого идет 6-7 лет. Дорогие друзья, какой бизнес у нас сейчас с окупаемостью 6-7 лет? Ну, я не знаю на самом деле, да. А здесь просто купил номер и живешь на пассивный доход. Как говорится, на дивиденды от того, что ваш номер сдается. Он будет битком. Отель маленький, ЖД большой. Россия огромная. Так что обязательно с вами увидимся. Дорогие друзья, комментируйте, подписывайтесь и ставьте, ставьте лайк. Пока.